Ну, говоришь про то, что нужно все тело любить. Если, к примеру, ну вот хочешь заняться спортом, да, привести вот именно, чтобы ну, фигура была. Угу. Ну, честно, там кубики, да. Угу, то есть кубики. это больше про нелюбовь к своему телу, или это ну любовь просто мечтать делать его лучше? Ну, грань, ну, здесь ну смотри, здесь грань такая, все очень просто. То есть ты можешь хотеть себя усовершенствовать, но чтобы это сделать, вначале нужно принять то, что есть. То есть, если, в принципе, нормально, адекватно отношусь к тому, что есть сейчас, то это уже нормально? Так и должно быть. Потому что другого тела нету. Ну и более того, ты сам его таким сделал. Ну, то есть, ваше тело – это производство, э, это ваших круг-дело. Ну, конечно, там родители постарались когда-то, но то, что сейчас уже происходит, там, в возрасте, скажем так, после совершеннолетия, ну, вы же сами себя там как-то моете, питаетесь, ведете определенный образ жизни, ну, это вы ответственны за то, что происходит. Поэтому с принятием тела вещь такая, то есть если им что-то не нравится, я меняю образ жизни, и тело меняется в связи, в связи с изменим образом жизни. Ну, я перестал есть на ночь, стал ходить в спортзал, тело поменялось, ну, вот как бы так. Но гнобить себя и не менять образ жизни, вот это вот уже психоз какой-то. То есть я, например, веду образ жизни, скажем так, поздно ложусь спать, много ем на ночь, не занимаюсь спортом и гноблю себя, то что, например, я там жирнее. Ну так просто понять образ жизни и все. Тело влия... отзывается на то, что вы с ним делаете просто и все. У него нет смысла ругать.